Чавкать на камеру. Сколько ждать можно вообще? У меня идет творческий процесс. А ты все там ешь и ешь. Сука! Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Ребят, не забываем подписаться, прожать колокольчик и, конечно же, поставить лайк. Вы меня долго просили сделать что-то либо сладенькое. Я исполняю ваше пожелание. Сегодня мы будем готовить кокосовые конфетки. Это что-то вроде как Рафаэлла, но не такой жирное. Это, в принципе, ПП-рецепт. Количество указанных ингредиентов рассчитано примерно на 12-15 наших конфеток. Приступаем. Для данного рецепта нам потребуется 200 грамм орехово-фруктовой смеси, 80 грамм кокосовой стружки, 100 грамм сухого молока и сироп из натурального Вот. Ну что, начинаем приготовление. Нам нужно измельчить все наши ингредиенты, поэтому засыпаем их в измельчитель и приступаем до однородной массы. Измельчаем до состояния, ну прям вот такой вот крошки, мелко-мелко, максимально мелко. Вот, после этого мы берем наш сироп. Сироп, кстати, можно заменить медом абсолютно спокойно, либо кокосовым маслом. Я его немножко разогрел, чтобы он стал пожиже и лучше замешивался. Здесь 3, можно 4 столовые ложки. На самом деле, нужно уже по факту. Вот. Нам он, в принципе, нужен только для того, чтобы всю эту массу склеить, чтобы скатать наши чудо-конфетки. Ну и все, и начинаем это все замешивать. В общем... Перемешали на нашу массу, замешали на наш сироп. Должна получиться примерно вот такая консистенция, видите, чтобы она лепилась. И теперь берем, просто смачиваем руки водой и начинаем их скатывать в такие конфетки. Вот так вот. Все, и выкладываем. Ну и так вот у нас этих штучек 12-15 получится. Чуть-чуть поджали и слепили. Размер... Уже как вам хочется. Можете хоть одну огромную слепить бомбешницу. Замечательно, поразительно, гениально. Ну что, ребята, наши конфетки готовы. Единственное, я вас немножко обманул. Их получилось 19, а не 15. Ну, тут в зависимости от того, какие, какого размера вы их лепите. Вот, надо пробовать. Ну что, ребят, получается очень вкусно. Естественно, они очень кокосовые. Еще туда можно, кстати, добавить немножко кунжута. Только немного не перебарщивайте с ним. Получится тоже прикольно. Мы пробовали так делать тоже. В общем... Это очень сладко, сразу говорю, это с чаем. Во-вторых, в идеале это нужно вот их слепить и отправить минуток на 20 где-то в холодильник, чтобы они немножко подсмерлись, так будет прям вот поприкольнее, поверьте. Вот, поэтому готовьте, просили сладенькое, вот вам сладенькое. Если захотите еще, пишите в комментариях, я их читаю. Вот, ну и обязательно подписываемся на канал, ставим колокольчик, ну и естественно прожимаем молокосики. Все, до новых встреч!